Всем привет, друзья! Наступило любимое мое утро. Пришла кормить хозяйство и хочу показать, как я их кормлю, чем кормлю. Вот, петушок у меня песенки поет сегодня, как ни странно. Сегодня очень сильный мороз. Ну, минус 15, наверное, есть. Вот такую погоду у меня любила бабуля. И я тоже люблю. Так, принесла очистки. Коза больно любит у нас и козел. А, воду. Ну, разбавлять. Это супец у меня. Борщец остался. Дети не доели. Смотрите, замок у нас какой красивый стал. Вот ты что ж ты так, Орешь-то? У руки замерзли. Друзья, извините, но я одену барешки. Я правильно ключ туда ну конечно, не с но на этом Что, думаю, не открывается. Ну, здравствуйте, друзья мои. Манька пить хочет. Он. Манюшка, животик растет, растет. Маленькая она такая, маленькая у нас. Хлеб больно Тип-тип-тип, Толка. Тип-тип-тип. Опять все раскидали. Ну, привет. Привет. Весь снежок сели, да? Да не кричи сейчас, успеете. Не все сразу, не все всем сразу. Так, я сюда а, принесла верно. Вот так, смотрите. Я так им сейчас раскидаю, чтобы они работали. Дайте, дайте, дайте я здесь уберу, опять все вон, зафигарили мне здесь Да, не кричи вот, Пусть работают Надо работать А вот эту чашку закину, так они еще стоят, не двигаются Здесь хоть лапами работают своими лапками маленькими Да, да, сейчас и вам Конечно, на ночь мы даем зерно гусям, там снежок надо вам, да, теперь? Манюшка! Еще кушаешь, да? Ну, кушаешь Там хорошо. Так, а теперь снег будем набирать. Сегодня выпускать, не знаю, не буду. Полотно. Сейчас теперь будем снег набирать почище. А здесь это я все набираю. Снег смешок. Для козла также набираю, для куриц. Ну, короче, для всего хозяйства я набираю как снег. Почище надо выкрыть. Они любят снег. Ну вода, естественно, засыпает. Снега не было, сейчас холодно, морозится у нас. О, как она как она орёт. Что -то она у нас есть. Ладно. На, на, на, идите. Че шипишь-то? Любим мы снег, да? А. Любим. Сейчас, Гаша, сейчас всем дам, всем успейте, Не всем сразу. Вот так вот. Верю, вывалим. Вот. Чтоб чистенький был, свеженький. И маняшка здесь ест. Брюсами бегает Вон она наяривает очистки Видят они картофан Ну и бежевина надо Положить ножок. Это Утро, кормёжка моего хозяйства. Смотрите со как она. Манечка, маню. Вкусно, да? Очень вот, вкус. Сейчас, сейчас, хрюнь. Хрю, хрю, хрю. Так, оставлю пока камеру. О, открытая камера называется. Ну что, Дима у меня здесь положил. Боже... Села. Я ему вчера сказала, не куда мне накрасть. Потом меня накидал. Так, менюшки. А потом и Даши. Ее надо кормить, она беременная, как более. Вот уже глядят. Нашему Бяшеньке. ты, подожди, сейчас Бяша так. Он мало накидал, я не понимаю, вишну мало закидывал. Сразу и все. Вот наша крючка, кушает малышка. Кушай, кушай, кушай, маменька, кушай. Маняшки раздорли, да, Манюнь? Кушай, кушай. Так, ну и теперь, друзья, будем обратно ставить ведро. А, иди, а. Не мешайся мне пока. На. Ешь давай. Вот. Ну сладкий, господи, слава. Слава Богу. Лошецкий бомбилюет он у нас. Ну лошадь. Главное здоровье, да? Так. Трюнделю нашему надо еще. Все накинуть. Ну все, друзья. Я и накормила свое хозяйство. Маняшка вон сечет меня, стоит. Сейчас ручки положим. Че, манюш? Пойдем зайдем теперь. Пошли, Май. Пошли. Пошли моя антилопа маленькая. Пойдем, ничего не хочет. Пошли, пошли. Всё. Я вот думаю, наверное, куру буду закрывать полотно ночью. А гусей сюда запущу. Вон корыто вытащила. Там она замерзла И клюют, пускай стоят. Сегодня видела сейчас хочу вам рассказать бабушку про бабушку сон не знаю, там мусор может на голове, не знаю не серчайте, если что про бабушку сон и она мне говорит о, сосед там пришел баня трепетная. про бабулю сон и она мне говорит Ой, Гузеля, говорит, я же не умерла, я же никуда не ушла. Я же всегда с вами, говорит, всегда смотрю за вами, говорит. И улыбается, помолодела на лицо она. Ну как, когда я была в подростковом возрасте, она выглядела именно так, как сегодня во сне. Это было два часа ночи, я проснулась, зажили, жду. Знаешь, бабуля, наш ангел, она сидит за нами, помогает мне, слава богу. Ну, улыбка такая добрая у нее. Прям аж это до слез. Я проснулась, думаю, что у меня бабушка-то умерла, что ли? Думаю. Представляете, мне кажется, все, что э, как будто она до сих пор еще живая. Ее, я думаю, наверное, она как ангел теперь и она наблюдает за нами. Я, говорит, всегда за вами смотрю. Вот так вот. Ну, конечно, приятно. Вот бабулечка, наверное, вот она где-то рядом. Думаю, манюшка опять выскочила. Маня! Маня, пошли домой. Все, я закрываю. Так что вот так вот, друзья. Бабулечка рядом с нами, с моими детьми, наблюдает и помогаю, Говорит, помогаю я вам, чтобы тебе помочь с детьми. Она мне так говорит. Потому что она же видит, что мне же никто не помогает. Я сама все одна. Пошли, Манюш. Ну что забегала-то? Пойдем, пойдем. Пойдем. Спать бегать. Пойдем, пойдем. Пойдем. Ну что, ну, друзья? Закрылась и пошла домой. Все, с Богом оставайтесь. Ух, хулиганенько. У меня, наверное, Даринка проснулась уже. Но Диме сказала, Дима говорит, я пошла. У дети все спали, когда я вышла. Ага. Пошла по просенку с приглядой за Дариной. Das